Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Геннадий. Рада вас видеть. Я тоже. Как, как у вас настроение? Замечательно. Замечательно. Настроены по-боевому? Конечно, конечно. Это по-другому. Другому и быть не должно. Тогда, значит, продолжаем наше с вами обучение. У нас сегодня с вами такое очень важное занятие. Оно вам у -у -у. пригодится в том плане, что… Правильно писать тексты. Я вам обещал uh -huh. вас научить писать тексты продающие. Да, вот у нас сегодня uh -huh. занятия, как я вам расскажу, как надо писать тексты, из каких элементов эти тексты состоят, uh -huh. ну и как правильно надо оформлять свои тексты в, раз, в различных социальных сетях. Потому что uh -huh. от того, как вы правильно напишете текст, от этого будет зависеть результат. Ну да, да. Ни, о чем. ни о чем, да. Вот, поэтому нужно... Вот помните, вам Татьяна давала это самое, описание аватара или э, вашего целевого клиента или там партнера, да? Uh -huh. Значит, там 22 вопроса, на которые нужно дать ответ. Вот прежде uh -huh. чем писать какой-либо текст, uh -huh. нужно сначала определить свою цель Сформулировать ее, это должно выделить вас из толпы. Вот представляете, в интернете mm -hmm. огромная толпень такая, да? Толпа. Mm -hmm. Народу, и все пытаются что-то продать. Mm -hmm. Правильно? Чтобы заработать денег. Mm -hmm. Лучше больших денег. А лучше совсем огромных денег. Правильно? Mm -hmm. Поэтому сначала, чтобы сформулировать цель, вы должны четко ответить для себя на три вопроса. Первый, кто я? Второй, о чем я буду писать? И что делает меня уникальным? Вот, поняла? Посмотрите, кто я, о чем я буду писать и что делает меня уникальным? Вот эти... Четко, когда вы определяете цель, вот, вот на эти три вопроса вы для себя четко должны от, ответить. Ну, здесь только эмоции, наверное, что как? От чего, что, что ты получил да, при те же туфли, да, вот я одела, у меня там нога спит, да, я прям в них там пархала, там целый вечер протанцевала, и ноги не устали. То есть, то есть описать, эмо, э, э, вложить эмоции, наверное, какие -то. Вот, вы на правильном пути, то есть э, вы будете продавать в тексте, mm -hmm. через тест, описывая свои ощущения. Mm -hmm. То есть, то, что вы ощутили, то, что вы почувствовали, то, что вы видите, вы будете рассказывать именно про это. Потому что вашими глазами, ваш Читатель увидит ваш, то, что вы пытаетесь продать. Вот смотрите, вот э, так называемая структура продающего текста или продающего поста. Что мы должны сделать? Мы сначала должны привлечь внимание клиента, правильно? Значит, смотрите, это первый блок. До, этого, до этой части, потом, следующий блок. Поднимаем проблему клиента. То есть вот мы, когда ставили себе задачу, определяли цель, мы четко написали, что о чем мы будем писать. Вот мы в этом блоке описываем проблему клиента. И он должен там себя узнать. Если он себя не узнал, ну ваш текст читать он дальше не будет. Как только он узнает себя со своей проблемой, он обязательно продолжит чтение вашего текста. И мы тогда переходим к третьему блоку плавно. В третьем блоке мы что делаем? Мы пугаем клиента. Как можно больше мы должны его напугать. Вы должны рассказать клиенту, что же произойдет, если он не решит проблему. Ну, например, быстро и так далее. Это вот потом переходим плавно к четвертому блоку. Здесь мы в этом блоке показываем, как с помощью нашей услуги или продукта, клиент решит свою проблему, вы должны в этом блоке надо обязательно разбить все его возражения и сомнения. Например, как бы у него, вот здесь в этом блоке вы продаете уже не товар, а именно себя продаете, кто вы такой, почему мне, то есть вот мне или ну, вам, к примеру, можно верить. И логин, да, ну, uh -huh. делаю, да? Вот. Ну, да, человека, который уже у вас что-то покупал, вы э, и у него есть, допустим, какой-то пост в его ленте, да, и там в его профиле про вас. Вы на него ссылочку делаете, человек проходит куда, находит и как бы читает о вас отзыв. тем самым вы подтверждаете свои, свою действительность, ну, что вы не, не обманываете, что вы действительно человек такой, что вам можно поверить. Очень нужен. И потом нужен обязательно блок номер 8. Это когда мы уже продаем продукт. То есть сначала мы продавали себя, теперь мы начинаем продавать продукт. Переходим. Мы должны нарисовать картинку будущего. То есть надо показать клиенту, что изменится в лучшую сторону в его жизни, если он будет обладать вашим продуктом. О продукте. Вот я вам говорю, что нужно собирать там кейсы и, того, и, и так далее. Лучше всего действуют в таких случаях отзывы, э, видео, отзывы. Значит, следующий блок гарантии. Значит, этот э, блок призван убрать какие-то страхи к какому-то действию. Если вы написали, там, допустим, какое-то сообщение, Пишите, поставьте лайк, там, напишите в директ, или там, допустим, нажмите ссылку в шапке профиля, она кликабельная, и указывайте конкретно, что должен сделать человек, чтобы выйти с вами на связь, или, допустим, написать, допустим, в комментарии, хочу обучаться, вы уже понимаете, да, что он хочет с вами Идет на контакт с вами, хочет обучаться, вы вы сразу с ним связываетесь и начинаете с ним диалог вести. Марина написала, вот. ну вот, чтобы он у вас уже узнавал, без вашего аватара. Да, Понимаете? ну вот честно, да, вот я говорю, даже вот взять вот эти вот, то, что я вот маленькие мини-ролики делала, оно действительно меня уже узнает, мне уже в одноклассник, ну что там вечно Куликова, мне ну, и они, ну, я там мелькаю, и они, и они тут же машинально, я просто это вижу, что только я где-то там мелькнула в Инстаграме, ага, смотрю, они поперлись ко мне в Одноклассники, в Одноклассниках там почитали, и тут же идут ко мне в Ватсап смотрят, а что же я там такое выложила? То есть вот эта цепочка, вот я, она прослеживается, я вот именно вот ее вижу, что где-то что-то маленькая новинка, и они уже ко мне уже... Телефон уже все пришли. То есть, это как бы уже... Вот, шикарный. видите, вот вы все правильно делаете. Молодец. Вот, молодец, Есть у вас такой дар, есть такая изюминка. И вот старайтесь, чтобы вас узнавали. Понимаете, ваша, наша цель вот, э, любого блогера, любого, чтобы про вас начали говорить, чтобы вас стали узнавать, не видя вас. Uh -huh. То есть... За... Uh -huh ну да, и у меня прямо сейчас правда, что вот душа ликует, вот, вот именно, что что-то вот, что вот какое-то было у меня немножко, какое-то недопонимание, вроде бы все делаю так, да, и опять же, на например, сажусь что-то писать, нет, что-то где-то не так, вот что-то вот думаю, а вот, вот, вот, благодаря вам, вот вашим урокам, да, спасибо вам огромное, что вы делитесь своим опытом, у меня вот именно уже сейчас складывается картинка, и прям вот, вот, о чем я буду писать, да, и как я буду писать, потому что я уже рассказала, да, свои действия, что я там делаю действие одно, оно цепляется за другое, и у меня вот эта последовательность идет, здесь вот именно не хватало вот этой структуры текста, то есть не просто так вот штело там, ай, лишь бы как бы, а вот вот именно, что вот структура сама, вот сам скелет текста, вот у меня уже теперь вот сейчас вот уже вырисовывается, и вот уже буду думать, как писать. Скажите, Марина, а слово копирайтинг вас вообще раньше пугало? Ну, первое время, да, я, я же, я, я по-моему, вам рассказывала, да, что я когда узнала, просто где-то увидела, что кто-то это пишет, я тут же раз в YouTube, а что такое копирайтинг? И я начала это смотреть, и меня перебрасывают там на сайт, вот, вот именно вот эта структура текста, как это надо писать, вот тоже это все заголовок под заголовок, скелет. Но я не понимала этого всего. Вроде как, вроде и понимаешь, и не понимаешь, и непонятно, что. Ну а вот а здесь вот, когда, то есть когда это я читаю просто, да, но мне никто вот так вот, как вы, вживую об этом не рассказывал. Я просто это читала, и у меня картина такая... Малость мало, что-то там вырисовывалась, а когда начинаю сажусь писать, у меня я вижу, что ну что-то не то, а потом ну, все равно результат-то есть, но ну, пусть я что-то там не делаю, но я же делаю, но результат-то есть, ну то есть ну, а сейчас я в надежде того, что у меня будет результат еще лучше, потому что буду применять уже то, что вы, то, о чем вы меня вот сейчас рассказали. Вот. Вот, то есть, как, ну, да, ты что-то я же хочу научиться. То есть я вот это вот ну, много тратила время, вот, в никуда, вот, просто в никуда. Хотя, конечно, есть немножко, я где-то там что-то узнавала, но а вот сейчас у меня получается, что я с вашим обучением, у меня, у, меня, знаете, у меня хватает времени на отдых, у меня хватает времени на семью, я с работы прихожу, я не такая уставшая, я сажусь, я знаю, что я с вами час посидела, позанималась. Да? Ну, пусть я два часа посидела там, сама попробовала, после вас, после Татьяны, вот это все внедрить. Все, я выхожу, я просто выключаю компьютер, я иду отдыхать, у меня крылья за спиной растут, потому что у меня вот именно, что я, я у меня получилось, что я не, не столько времени сейчас трачу, и результаты я получаю больше, и удовольствие я получаю больше от этого что у меня вот, вот обучение складывается и все и все поэтапно я сейчас вот это делаю а раньше у меня было как, как стрельба из пушки по воробьям ну все понятно ну ладно Марина, давайте будем завершать В то время опять мы уже да. разговариваем спасибо вам большое да спасибо прям огромнейшее спасибо что я прям благодарна судьбе что мы с вами встретились я пошла к вам на обучение и будем буду продолжать дальше обучаться у вас. Ну, да, спасибо и... вам. Спасибо. Вы очень у нас спасибо. хороший ученик, прилежный. Спасибо вашей школе. Ага, всего доброго. До свидания.